Добрый день, меня зовут Воронин Андрей, я партнер и акционер компании ВВП Кэпитал и сегодня я хочу презентовать в принципе информацию о проекте, то есть презентация. В принципе проект строится на основном продукте, это кэшбэк платформа, но кэшбэк платформа это наверное мелковато сказано, это скорее большая экосистема для клиентов, потребителей, заказчиков, покупателей и любого представителя бизнеса. То есть мы крупнее, чем Алиэкспресс, да, например. Алиэкспресс занимается только а, тем, что он связывает людей, которые хотят купить и магазины, которые продают товары, и на этом а, холдинг вырос Алиэкспресс и стоит огромные деньги. У нас проект еще крупнее, потому что мы работаем и с организациями и с а, услугами, то есть мы в несколько раз крупнее, чем AliExpress, Это чтобы вы просто понимали. Строится проект на э, кэшбэк-платформе, то есть на получение кэшбэка. Вот представлены компании, которые э, схожи с нашей по тематике деятельности. Aviasales.ru, Uber, Airbnb и AliExpress. Это компании, которые, э, ну вот Aviasales не имеет своих самолетов. Они э, объединяют тех, кто хочет купить билеты, и авиаперевозчиков. Uber объединяет тех, у кого есть автомобили, и готов везти, с теми, кто хочет куда-то ехать на этом автомобиле. AliExpress объединяет тех, кто хочет купить, с теми, кто продает. Э, наш проект Win -win People Capital, вот он справа э, в верхнем углу, э, мы тоже по сути реферальный сервис. То есть э, э, у нас нет физического продукта. Мы а, занимаемся предоставлением доступа для людей а, к большому количеству скидок, акций, получения кэшбэка, то есть даем выгоду. Бизнесу мы даем возможность получить клиентов, партнерам а, мы даем возможность заработать деньги, а, так сказать, развивая этот проект в целом. А, то есть у нас нет физического продукта, этим мы отличаемся от продуктовых компаний, у нас нет затрат на производства, содержание завода, на зарплаты сотрудников и на материал, да, на, ну, из чего создавать тот или иной продукт. Поэтому у нас нет дополнительных затрат, и мы в сеть выбрасываем до 60% по выплате. Вот, двигаемся дальше, дальше я расскажу подробнее. То есть всем нам известны купоны, скидки, акции, бонусы и другие маркетинговые инструменты, которые организации используют для того, чтобы нас привлечь как клиентов и удержать как клиентов. Но сейчас, последние несколько лет, есть такое явление, как кэшбэк. Это выплата части стоимости после покупки обратно тому, кто купил, да, покупателю. Либо на карту, либо в руки, либо бонусами куда-то. Вот мы занимаемся примерно этим же. Только мы выплачиваем кэшбэк со всего, что продается в мире. Это и продовольственные товары, и непродовольственные товары, и услуги. И все, что вообще в мире продается, можно купить будет на нашем проекте. 90 процентов того, что можно купить, уже продается. Да, у нас есть AliExpress, Avsells, Booking.com, Ашан и куча других продуктовых и не продуктовых сетей. То есть в принципе любую потребность можно удовлетворить уже сейчас а, на нашем проекте. Плюс есть а, партнеры на таких пакетах, например, как у меня. Да, это максимальный пакет. А, у нас есть права добавлять в проект и организации, которые продают, либо оказывают услуги, либо продают товары. Соответственно, количество магазинов, количество предприятий будет только увеличиваться и ну, будет сто процентов продаваться в проекте все, что только можно купить. Еще хочу добавить про кэшбэк, что если акции – это временное мероприятие, да, то кэшбэк действует постоянно. То есть вы с огромной выгодой можете купить в любой момент то, что вас интересует. Кэшбэк это не временная акция. Это вариант продажи с выдачей вам обратной части стоимости. Поэтому это как бы действовать будет бесконечно. Сегодня у нас уже цифры поменялись. Сегодня в проекте около 220-230 тысяч клиентов. Сегодня 15 мая 2018 года. У нас покупок больше, чем на уже, по-моему, 200 миллионов рублей. С этих 200 миллионов рублей выплачено около 10 миллионов кэшбэка. То есть люди купили что-то в нашем проекте на 200 миллионов, разные люди. И им уже с этих покупок выплачено обратно 10-12 миллионов кэшбэка. И у нас уже около... 850, 870 магазинов стоит на платформе, и около 150 магазинов находится в стадии подписания. То есть, по сути, мы выпрыгнули за тысячу магазинов. Если это не сегодня, ну я могу там немножко ошибиться на 5, 10, 15 магазинов, а, либо предприятий, то это вот ну, буквально завтра, послезавтра, либо в следующем месяце. То есть рост компании просто а, обгоняет динамику роста даже самых быстро развивающихся компаний. За счет чего компания продвигается? Компания не тратит деньги на рекламный бюджет. Компания разработала систему выплат и вознаграждений не на все виды дохода. То есть это как бы сетевой маркетинг, да? но пусть эта фраза никого не отпугивает, потому что в этом проекте вы можете зарабатывать деньги и не пользуясь да, выплатами по сетевому маркетингу. Пусть это вас не пугает, да, то что компания разработала маркетинговый план, который дает нам выплаты. Но все-таки о нем глубже, потому что я пришел именно из-за него, хотя я не сетевик. Этот маркетинговый план, эти выплаты, они дают возможность нам зарабатывать много денег. С большого количества уровней вниз и несколько видов дохода. В итоге это получается очень денежно, очень вкусно и спасибо компании за это. У нас на сегодня в проекте больше 21 тысячи партнеров, которые развивают проект за счет того, что им платят вознаграждение. Люди рассказывают о проекте, привлекают клиентов, партнеров и организаций. И э, нам, э, партнерам, уже выплачено около трех миллионов евро. Э, это для компании, которая не существует даже еще года, потому что год нам исполнится буквально там, ну, в течение 10-15 следующих дней, точно, дату я забыл уточнить. Э, компания уже нам выплатила огромные деньги, вы подумайте, 3, 3 миллиона евро разделить на 20 тысяч партнеров, но учитывая, что там некоторые еще учатся, либо не активны, то есть это а, а, просто ошеломляющие деньги. Это огромные суммы. И э, компания уже, в принципе, конкурирует с большими другими холдингами, с другими проектами по размеру чеков. А, вот это наши партнеры. Это не компании, которые представлены у нас как магазины, это компании, которые сопровождают, помогают нам развиваться и курируют нашу деятельность. В принципе, Штрих-М и э, Атолл – это компании, которые э, занимаются системой продаж, э, электронно-пропускными э, всякими системами, пропусками, э, кассовыми аппаратами, штрих-кодами, QR-кодами. То есть все, что про систему безопасности и продажи – это вот эти две компании. D8 Corporation – это одни из самых крупных, умных, разработчиков программного софта, они делают там от создания сайта до сложных программных кодов. У них есть даже проекты за границей, еще с ними на этом слайде не указано, есть MedRobot Робот, тоже очень умные ребята, тоже курируют наш проект. То есть если чего-то вдруг у нас еще не работает, то это еще не работает ни в одной компании. Ну, если не во всем мире, то на русскоязычном пространстве точно. Потому что, в принципе, самые модные программисты, дизайнеры, верстальщики, маркетологи, директологи и вообще, в принципе, умные люди, партнеры клиенты, они в нашем проекте. Поэтому мы идем, в принципе, по последнему слову техники, по последнему слову развитости всех технологий. Щекин и партнеры – это юридическое агентство, которое курирует наш документ оборот и, в принципе, деятельность в целом. Они помогают нам быть в законе, то есть вписываться в законодательство, чтобы ни у, ни у органов, ни у потребителей, ни у клиентов не было никаких к нам вопросов и не было у нас проблем. Чтобы мы все делали правильно, законно и ничто не мешало нашему огромному и динамичному росту. Вот СМИ, которые она нас пишут. Но ну, я не буду здесь долго, так сказать, рассказывать. В общем, с общей сложности у нас уже через полгода существования она нас около ста СМИ. Это крупные СМИ, у которых большая цитируемость, много подписчиков, много публикаций и так далее и тому подобное. Я не говорю про какие-то там репосты в интернете или что-то в этом роде. Это конкретные информационные источники средств массовой информации, Которые а, про нас говорят в принципе очень хорошо. Ни, ни у кого нет там претензий к нашей деятельности или там еще к чему-то. То есть мы уже становимся известны. У нас кэшбэк доходит до 36%. На сегодня мы переплюнули всех на русскоязычном пространстве по размеру кэшбэка. У нас самый большой кэшбэк в Рунете. Самый большой кэшбэк в принципе в покупках в продажах. И кэшбэк, скорее всего, будет увеличиваться, потому что мы становимся больше и на рынке мы будем скоро диктовать свои условия. У нас есть раздел акции. Один это только момент вообще вызывает просто огромную радость, потому что у каждого партнера и клиента есть доступ к разделу акций, где он получает информацию о акциях от тысячи магазинов. Сейчас тысячи, скоро их будет 2, 3, 4. Вы только представьте. Всегда есть раздел, в котором есть э, тот или иной магазин из нужной вам категории, в котором сейчас проходят акции. То есть, в принципе, у нас будет возможность покупать все очень дешево. Как я сказал ранее, у нас самый большой кэшбэк, э, и э, ну, сейчас идут некоторые акции. У нас очень много магазинов, и мы развиваемся очень быстро. Вот график роста э, интернет-продаж в принципе. Но мы уже на сегодня работаем не только в интернете. То есть мы работаем не только с интернет-магазинами, мы работаем и с офлайн-магазинами. То есть любая аптека, салон красоты в соседнем доме, продуктовый магазин или что-то еще, боулинг, курсы английского, неважно, любое законно работающее предприятие может с нами работать, и мы уже занимаемся плотно тем, чтобы начать с ними сотрудничать их подключать. Тем не менее, все-таки по слайду, рост продаж только в интернете увеличивается очень сильно. Соответственно, даже если бы мы работали только с интернет-магазинами, все равно мы были бы очень интересным и выгодным сервисом для того, чтобы совершать покупки. Но, слава богу, мы уже, так сказать, переплюнули этот барьер и теперь работаем с офлайн-магазинами тоже. Вот категории того, что больше всего пользуется спросом в интернете. То есть, если раньше мы могли купить ну, не знаю, может быть, электрический чайник, который точно безопасно покупать, потому что оплата курьеру на месте в руки, и чайник вроде там нечему ломаться, и стоит он недорого, то сейчас уже люди покупают в интернете все. Уже есть видео строительство, да, то есть дистанционно по интернету смотришь, как строить твой дом в другой стране, в другом городе. Уже покупают меха, уже покупают земельные участки. 3D видео и фотография позволяет нам выбирать квартиры кухни и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, у нас в цивилизованном мире большой-большой рост в принципе в покупках, продажах и возможностях, в том числе при покупке в интернете можно купить уже абсолютно все. Вот один из примеров, как мы можем экономить и сделать в принципе свой, ну, свою жизнь, свои затраты более оптимальными. Если мы тратим, грубо говоря, 50 тысяч рублей в месяц, это примерно 600 тысяч рублей в год, и это за 10 лет 6 миллионов рублей затрат. Неважно на что, на продукты, на хозяйственные нужды, на подарки, на отдыхи, неважно. Если мы пользуемся нашей кэшбэк-платформой, она самая крупная на сегодня, нашим проектом, то мы можем экономить в среднем 10%, но 10% это представлено не самый высокий процент для того, чтобы сейчас это просто выглядело правдоподобно. На самом деле у нас Билайн дает там до 26% и так далее. То есть в принципе, если правильно использовать сервис, можно экономить больше 10%. Но даже при экономии 10%, как представлено в этом примере, мы можем экономить каждые 10 лет около 600 тысяч рублей, если наш бюджет ежемесячный 50 тысяч рублей. Если 100 тысяч рублей, то это 1,2 миллиона. То есть раз в 10 лет мы по сути... Не довыбираем своих денег с представителей бизнеса, с магазинов на целый автомобиль. Живем мы, как известно, да, 50-80 лет, там, ну плюс-минус. да. То есть 5-10 автомобилей мы просто не, не забираем своих денег, своих автомобилей. Мы оставляем это бизнесу. Я предлагаю это больше не делать. Я предлагаю заниматься умными покупками, выстраивать вокруг себя правильный, грамотный шопинг, получать кэшбэки, получать информацию о проведении акций. И получать э, скидки на все что продается в мире а, вот так вот выглядит э, старая версия кэшбэк платформы вот так выглядят магазины у нас много категорий магазинов у нас э, самые известные бренды уже наши партнеры Ашан, Утконос, алиэкспресс видео остин для мода дочки сыночки Туту, Adidas, Адидас, Букингхом, Ильдоботе, Твое и так далее и тому подобное. Все-все-все известные нам бренды уже на нашем проекте. Все, что продается в мире, можно купить уже на нашем проекте со скидкой. Вы вдумайтесь в это. А, те магазины, которые еще у нас не стоят на платформе, либо другие бизнесы, не расстраивайтесь, если вы их не нашли. Пойдите и предложите им встать на платформу. Это бесплатно. Пусть заполнят заявку и встанут на нашу платформу, и вы сможете покупать там все со скидкой. Значит, клиентский доступы в проект. Серебро и золото. Серебро стоит а, бесплатно, золото стоит 34 евро. Даже при серебряной скидке вы, а, зарегистрировавшись в проекте, получаете огромные льготы. Акции, кэшбэк, скидки на все, что продается в мире, на все магазины и компании, которые стоят в проекте. Если вы заядлый покупатель, любите еще больше получать выгоду, один раз оплатите 34 евро, и тогда ваша скидка практически удвоится. Кэшбэк удвоится, и у вас будет возможность раздавать свою скидку людям и с их покупок, да, только лично приглашенных, кому вы именно рекомендовали скидку вы получите 5% с их кэшбэка. Но это клиентские статусы, я про них даже не хочу серьезно рассказать, потому что есть еще более интересное предложение. Вот золотые карты. Да? Вы вспомните, как мы носим с собой карты в кошельках. По 10-20 карточек у нас. Когда мы приходим в магазин, мы забываем их достать. Либо карточка дает настолько маленький процент, что даже стыдно бывает перед кассиром, что вообще за карточкой полез. Потому что какие-то 2% ну, это вообще не, не ощутимо в кармане. И потом карточки занимают огромное место. Ну, много места занимают. Под карточки я лично покупал отдельный кошелек. Да, то есть, теперь у меня помимо денег много карточек, поэтому покупаю большой кошелек. Я больше так не хочу. Я не хочу быть курьером карточек других чужих магазинов. Я так не хочу. И давайте по, по примеру разберемся. Смотрите. Вот я покупал карточку, например, в Промсвязьбанке, банки, 5000 рублей стоило годовое обслуживание, золотая карта банка, я забыл воспользоваться льготами вообще, карту надо оплачивать каждый год, и так в других сетях то же самое, в Ильдебате, чтобы получить карточку со скидкой, нужно купить на какой-то процент, в Ривгоше нужно купить на какую-то сумму, в Аэрофлоте нужно налетать на какое-то количество там, километров или миль. В нашей компании один раз покупайте карточку за 34 евро и на все виды компании, на все виды товаров и услуг пожизненная премиальная скидка у вас есть. Когда вы с платформы переходите на любой из магазинов, магазин автоматически считывает, что вам присвоена максимальная скидка. Все. Это удача, ребята. Нам больше не нужно таскать скидки с собой. Двигаемся дальше. Вот представлены примеры, как можно экономить. А, купив дорогой телефон большая, а, ну чем больше покупка тем дороже скидка вот кэшбэк с платформы 11.2 то есть 10 тысяч экономия кэшбэк банка, то есть на банковской карте тоже бывают кэшбэки, мы вам тоже это советуем делать, эти кэшбэк а, возможности они суммируются в итоге и еще кэшбэк банка дал 919 рублей скидки, в итоге а, iPhone куплен с выгодой а, до 11 тысяч практически и с другими покупками это можно делать точно так же вот рассказывается как раз про то, что если вы на золотой карте, с тех, кого вы лично, так сказать, знакомы, лично порекомендовали свою скидку и возможность экономить, с их покупок, с их кэшбэка вы получаете 5%. Но будет предложение еще гораздо более интересное. Вообще как бы у нашего проекта большие цели. Да? Мы хотим создать 10 миллионов человек, уже хотим иметь как бы через несколько лет. Но наш рост показывает, что мы наберем этот показатель гораздо раньше. На сегодня уже больше 4000 регистраций ежедневно людей и компаний, проектов. Мы создаем платежный платежный сервис по модели Яндекс Деньги, Вэбмани или Киви кошелек. Мы создаем диджитал банк. Вы только вдумайтесь, у нас будет свой банк. Мы не только сможем там открывать дебетовые карты, мы сможем брать там кредиты под маленький процент, мы сможем брать там ипотеки под маленький процент, мы сможем пользоваться другими банковскими услугами и продуктами и уже вышло мобильное приложение, просто слайд немножко староват, уже работает мобильное приложение, оно работает по системе как Booking.com, то есть те магазины, те предприятия, которые дают кэшбэк, они в приложении есть, те, кто не вошли в проект, их просто приложение не показывает, эти бизнесы остались за бортом и соответственно не получают наших клиентов, они не получают покупки от нас, это большая проблема для них и поэтому я советую Всем вставать на пакет, который позволяет подключать компании и идти по этим организациям, предлагать им вставать на наш, на наш проект, на наш сервис, потому что вы с оборота этих компаний получите процентик, а они получат клиент. Это очень-очень выгодно. Мы хотим создать международную сеть клиентов и партнеров, то есть мы будем работать по всему миру. Ну и естественно мы хотим создать самый лучший кэшбэк сервис. И по э, размеру кэшбэка мы уже обогнали всех конкурентов на русскоязычном пространстве. Есть, конечно, компании за границей, которые тоже занимаются кэшбэком, которые дают кэшбэк, э, но э, у них нет либо своей платежной системы, либо своего банка, либо чего-то еще. В общем, наш проект самый комплексный, самый полный. И у нас нету пока конкурентов. И мое впечатление, что если у нас конкуренты появятся, то мы их, скорее всего, либо поглотим, либо с ними сольемся, либо просто их обгоним так, что с ним снидогоним. То есть проект, в принципе, очень перспективный. Я вижу уже, как мы достигаем невероятных высот. И я всем, конечно, советую в проект заходить. Вот, как я и сказал ранее, мобильное приложение уже вышло раньше, чем заявлено, заявлен июль, а уже с апреля, с мая, как бы оно работает. Digital банк и платежная система. Как только эти три продукта Заработают, понятно, что наш проект станет, наверное, дороже, чем AliExpress, поэтому сейчас у вас у всех есть возможность э, стать акционерами нашего проекта и быть, так сказать, в начале, сесть в последний вагон золотого поезда и, так сказать, обеспечить себя огромными перспективами, большими дивидендами и, э, в принципе, стать успешными. Вообще в проекте куча разных других условий, которые ну просто нельзя не заметить. Например, нам открывается обучение невероятное, оно по размеру просто огромное, стоит, наверное, огромные деньги. Там и все, и про инстаграм, и про маркетинг, и про продажи, и про соцсети, и про ютубы, все, то есть любой вопрос это обучение перекрывает. То есть даже если мы просто хотим, ну, когда-то где-то учиться, то мы можем здесь это обучение получить бесплатно, став партнером. Нам предоставляется возможность общаться с миллионерами и, грубо говоря, обучаться у них, как жить правильно, как жить по радости, как быть успешным. Нам открывается возможность путешествовать за счет компании. Это все очень дорогого стоит. Я вам сейчас не говорю даже про варианты работать, зарабатывать. Я вам говорю сейчас те вещи, которые тоже, ну, грубо говоря, на слайдах их нету, но их нельзя не учесть. Они очень важны. Теперь мы переходим к части про непосредственно как зарабатывать в проекте. И э, то, что мы предлагаем в качестве партнерства, можно назвать, как будто мы продаем франшизу. Э, можно э, рассказать, что это мы предоставляем вам партнерский доступ к IT-сервису. Э, как угодно это можно называть, но суть в том, что э, вы получаете возможность э, подключать людей, клиентов и партнеров и организаций к проекту. И этот доступ, чтобы у вас такая возможность появилась, нужно купить тарифы вот 115 евро. Дальше я по ценам расскажу. Uh, это нормальная схема, то есть даже там, например, если взять пример компанию Mercedes, uh, представительство завода-производителя Mercedes само не продает автомобили, они только производят автомобили. Импортер или там, uh, дистрибьютор доставляют в другую страну и занимаются уже непосредственно продажей. То есть купить вы можете только у дилера, у партнера компании. В нашем проекте сам проект VVP Capital и не продает подключение, не продает доступы. Купить, зарегистрироваться и стать членом проекта, участником проекта, вы можете только с помощью партнера, который уже купил себе доступ. И вы также можете купить себе доступ, и также зарабатывать деньги и пользоваться всеми благами проекта. Вот как раз по пакетам. У нас 4 пакета для бизнеса. Стоят 115, 224, 496 и 888 евро. Понятно, что чем дороже пакет, тем больше у него наполнение. Сразу вам хочу сказать, что каждый из этих пакетов – это ваш собственный бизнес. Я считаю, почему я в этом проекте, потому что меня в других бизнесах просто достали затраты на рекламу. Меня достало искать, обучать и контролировать сотрудников. Я устал общаться с собственниками помещений, и уж тем более я не хочу покупать за миллионы рублей свое помещение, делать там ремонт. И потом выстраивать там бизнес, который может не получиться, который может не приносить прибыль. Я устал взаимодействовать с государственными органами. Я устал контролировать рекламные компании, которые так или иначе запускают непонятные виды реклам, сливают бюджет и не приводят заявленное количество клиентов. Я хочу немножко освободиться от этого. Я устал от бизнеса и работы. Поэтому я вошел в этот проект. И вот один из этих пакетов приобрел я. Я приобрел пакет максимальный. Раньше назывался «Бизнес», сейчас называется называется «Экстра Блэк Плюс». Для меня это пакет, это все равно, что открыть ресторан, все равно, что купить гостиницу. Это, это ваш бизнес под ключ. Этот, этот пакет, что вам дает, какие возможности? Вы можете, раздавая скидки, выстроить под собой структуру людей, которые, которые будут пользоваться этими скидками. И за каждое использование скидки вашей этими людьми вам магазин, либо компания заплатит какой-то процент. Например, допустим, магазин А входит в проект ВВП Capital со своей возможностью дать нам 10% скидки. Тогда платформа 8% дает клиенту кэшбэком, либо скидкой, а 2% дает нам, партнерам, за то, что мы нашли этого клиента. И в итоге в 10%... Магазин получает клиента, мы получаем вознаграждение за то, что нашли этого клиента. Клиент получает 8% из 10 скидкой за то, что он купил в этом магазине. Выгода для каждого участника процесса. Это уникальная бизнес-идея. Как до этого не допер мы мир раньше, я просто не понимаю. Это же элементарно и идеально. Это уникально. Мы каждый день с вами кушаем 2-3-4 раза в день. Мы покупаем одежду раз в месяц, раз в три месяца, раз в год, неважно. Мы ездим отдыхать и покупаем все остальное, тратим деньги, неважно, как они нам достались. Собственники мы бизнесов или не собственники мы бизнесов, мы все равно деньги тратим. Тратим на что? На то, чтобы самому существовать и на то, чтобы дать безбедное, комфортное существование своим близким и родным. Соответственно, мы все делаем затраты. Вот на этом проекты строятся. Если сравнивать с другими бизнесами, смотрите, у цветочной палатки целевая аудитория человек, который хочет купить цветы. Он либо едет на банкет на праздник, либо едет мужчина к любимой девушке, либо, не дай бог, едет на, на печальное, так сказать, событие и везет туда цветы. Мимо проезжающий велосипедист, девочка с айфоном, бабушка, идущая за хлебом, бизнесмен, идущий на работу, не является целевой аудиторией для цветочной палатки. И также для ресторана, и там, для строительной компании, и для другого, любого линейного, традиционного, обычного, стандартного бизнеса. В этом проекте мы все являемся целевой аудиторией, потому что мы все кушаем, все покупаем то, все, пятое, десятое, курсы английского, перелеты на отдыхи и так далее. Тому все это можно покупать в проекте с большими скидками, но помимо того, что мы получаем скидку, людям, которые нас регистрировали, еще платятся вознаграждение от магазина. И платится не из нашего кармана, а платится из кармана бизнеса, из кармана этого магазина. И магазину это подходит. Магазин заранее согласовал тот размер процента, который он готов дать. И платформа просто этот процент, который согласовала, разбросала между тем человеком, кто покупает, и тем, кто пригла пригласил этого человека. Это уникальная схема. Пакет Platinum, он дает... Определенные возможности, но гораздо более вкусные возможности дают э, следующий пакет. Например, я считаю, что нужно отталкиваться от Extra Black Plus. Э, Extra Black Plus дает вам до 25% вознаграждения со всего, что происходит под вами. И дает вам до 10 уровня получения кэшбэка. То есть люди под вами до 10 уровня размножились, да, причем не вашими силами а даже силами ваших партнеров, кого вы, вы пригласили, кого те партнеры пригласили. И вы получаете кэшбэк, точнее процент с кэшбэка от их покупок до 10 уровня из пакетов без ограничения уровней. Это уникальный продуманный бизнес. Вот, кстати, нарисовано э, все более полноценно. То есть э, с э, кэшбэка получает на платине до двух уровней, Black до трех уровней, экстра Black плюс до 10 уровней. Чем экстра Black плюс отличается от экстра Black? То, что Extra Плюс дает возможность подключать еще и а, компании на платформу. Первые же три тарифа дают возможность подключать только людей. Вот, кстати, статистика развития других быстро развивающихся холдингов а, в мире. А, компания Airbnb, а, вот такая динамика у них роста. А, наша динамика роста переплевывает и, переплевывает и а, рост а, Яндекса и рост Тинькова. То есть мы развиваемся быстрее, чем даже развивались очень быстро развивающиеся компании. Поэтому, ну мы же с вами умные люди, мы же понимаем, что если все работает, и в проекте сейчас около 4000 тысяч регистраций, значит проект востребован. Вот хороший пример про выплату кэшбэка. То есть на, так сказать, 100 человек под вами, со 100 человек под вами, вы получаете, например, 10 10500 рублей. Да? Ну, вот в среднем тратим 30 тысяч рублей, в месяц получаем 7% кэшбэка, 200 и бонус стоит 5% 105 рублей. То есть 105 рублей со 100 человек это 10 500. Дальше с 1000 это 105 тысяч и так далее. У нас на некоторых пакетах до 10 уровня, да, экстра-блэк и экстра-блэк плюс. До 10 уровня. Посмотрите здесь, четвертый уровень, это 10 миллионов рублей. Люди просто продолжают жить, совершать траты, пользоваться скидками, отдыхать, покупать еду, делать друг другу подарки. И с их покупок нам летит кэшбэк, Вы представляете, нам летит процент с их покупок. Это, нам не надо ничего контролировать, э, заставлять их работать, запускать рекламу, чтобы их найти и так далее, и тому подобное. Мы просто людям подарили скидку, люди пользуются скидкой, и нам летит процент с их покупок. Я не перестаю это повторять. Это уникальный бизнес-процесс. И потом, смотрите, даже если вы э, э, не смогли человеку показать ценность нахождения в проекте, человек не зашел на партнерский пакет, то есть не заплатил деньги, вы как партнер не сделали продажу, то человек, оставшись в проекте как клиентом, все равно вам зарабатывает деньги. То есть вы получите деньги с его покупок, хоть и не сделали продажу, не, не продали ему пакет. Это же уникально тоже. Но в каком бизнесе еще вы такое получите? Да ни в каком. А, плюс старт в а, проекте, да, ну, как бы не максимальный старт, хороший старт 888 евро. Да? Это в районе... 70 тысяч рублей, да, по нынешнему курсу. Но где за 70 тысяч рублей вы сможете открыть такой полноценный, прибыльный денежный бизнес, в котором вы впадете в команду э, лидеров, э, будете обучаться у миллионеров, будете путешествовать, вам доступ, доступно будет супер обучение. А самое главное, все э, люди в вашей команде под вами, либо над вами, они заинтересованы в вашем успехи потому что если не зарабатывать деньги вы не прилетает процент им. они все хотят чтобы у вас получилось все вам будут помогать советовать вместе с вами разбираться помогать вам что-то настраивать писать оформлять там корректировать фотографии и так далее и тому подобное это же уникально такой дружелюбный и денежный проект это ну, это фантастика я в проекте я оставил свой бизнес юридический бизнес кто хочет, может меня потом загуглить, меня зовут Воронин Андрей Павлович, просто так и забейте в Яндекс юрист Воронин Андрей Павлович. Я свой бизнес просто оставил, потому что здесь перспективы больше, реально больше. Здесь с улицы заходит партнер, у него открывается возможность не просто зарабатывать, но и стать акционером диджитал-банка. Я считаю, что это уникально. Но, грубо говоря, насыщенность каждого из пакетов – это голд-карты. Когда у вас кончаются ваши карты, вы получаете 18 евро. Пока у вас голд-карты еще в пакете не распроданы, вы получаете по 34 евро только в продаже голд-карт. Плюс вы получаете экстра-бонусы. Бонус за быстрый старт, за нахождение первых четырех человек в первый месяц 200 евро и бла-бла-бла-бла-бла. Очень много разных вариантов, за что вы получаете деньги. Как я и сказал раньше, проект выплачивает вам до 60%. Вот уже лидеры наши, несменная, так сказать, десятка топовых чеков. На седьмой месяц уже были люди, которые зарабатывали больше миллиона рублей. Этого нету ни в одном проекте. Что вы получаете, попадая в проект? Вы получаете профессиональный личный кабинет со статистикой, отчетностью и так далее и тому подобное. Вы только подумайте. Допустим, вы какой-то бизнес сейчас открываете, и у вас все получается, у вас есть сотрудники, есть реклама есть клиенты и так далее. Для того, чтобы за всем за этим следить, вам все равно нужно будет подключать либо Google таблицу, Excel таблицу, либо CRM систему какую-то огромную, которая будет все это держать в себе и мониторить, контролировать, и отчетность выдавать и так далее. Тут вы это получаете уже на автомате. Вам достается индивидуальный наставник, если он вас не устраивает, будете работать с человеком над ним или через две головы над ним, потому что получают деньги все, вся команда заинтересована вашем росте. Вам предоставляются огромные рекламные и обучающие материалы. Они стоят огромных денег. Записывали их и создавали люди, у которых есть большой денежный результат. И есть даже, которые уже известные люди. Практически звезды. Это обучение вам достается бесплатно. Оно тоже стоит дорого, по идее. Обучающие презентационные, презентационные вебинары. То есть вам в помощь дается материал, который будет помогать вам дальше работать. Мероприятия также проводятся в городах. То есть сегодня практически каждый день в 10-20 городах России уже проходят эти мероприятия. Официально мы работаем уже Россия, Казахстан, Украина и Беларусь. То есть оттуда есть партнеры, там уже есть магазины. Уже появляются партнеры со Словакии, Америки. У меня на связи с Чечни, Арменией люди, которые интересуются проектом. проект просто набирает огромную, еще больше огромную динамику роста и огромную мощь, поэтому проект 100% выстреливает, просто выстреливает. У нас есть группы и чаты, которые тоже вам в помощь, А нас пишут и говорят в СМИ, и, естественно, есть карьерное обучение, то есть вы будете двигаться по определенным квалификациям, и на каждой квалификации вам открываются новые возможности, новые варианты общение с новыми людьми, и новые путешествия и так далее. Ну и, естественно, поддержка 7 дней в неделю. То есть проект, я считаю, нет аналогов 100%, конкурентов нет и быть не может. Ни один из видов бизнеса на сегодня по не знаю, по 8-9-10 пунктам просто уступает этому проекту, не может рядом даже никак конкурировать. И очень, в принципе, я вас предлагаю и приглашаю в проект, в том числе в свою команду. Свяжитесь со мной, либо с тем человеком, который вас пригласил, так сказать, посмотреть это видео. И возьмите у него ссылку, зарегистрируйтесь внутри в проекте. Это вам, во-первых, даст премиальную скидку пожизненную на все, что продается в мире. Во-вторых, вы увидите сервис изнутри. И обязательно поинтересуйтесь у того человека, который вас, так сказать, пригласил, который посчитал, что у вас получится заработать в этом проекте, и он хочет вас видеть в своей команде, уточнить у него, почему именно у вас получится все в проекте, и он вам объяснит четко, почему этот проект а, супер, мега продуманный, удачный, и все, а, кто в него заходит, у всех будет результат. Спасибо, до свидания, с вами был Воронин Андрей Павлович, а я партнер компании, и сегодня 15 мая 2018 года. До свидания.